всем здравия гостями подписчикам канала поговорим сегодня о гусях проведем маленький обзор какую птицу мы для себя решили что она более выгодна, более устойчива к нашим непогодным погодным непогодным условиям так как у нас зимы жесткие сегодня 2 апреля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 деньги чтобы более выгодно мы для себя решили выращивать птицу это вот гусь уральский серый и белая линда также мы остановились еще вот курочки облезлые весна пришла сейчас они начинают переоперяться лимбики, и все. 3, на трех видах птиц мы остановились. Так как были и утки, и бройлеры, это все не канает. Деревни держать для нас оптимальный вариант это вот гуси. Они как бы в уходе, не сильно такие потребны Они у нас прожили практически всю зиму здесь в вольере утром отпускаешь ее, вечером закрываешь дабы сохранить от лис тому подобное. лисы чужие собаки всяко может быть зимой все голодненькие минус 35 минус 40 они спокойно здесь целый день проводили вот, под ножки под лапки сено подкидывали чтоб лапки не мерзли и тут фу, ни один гусь не обезножил ничего такого с ним не произошло туральский вот серый у нас был выход 100 процентов яйцо мы естественно покупали нынче надеемся что яйцо будет свое уже полностью адаптированы птицы нашим условиям что нужно еще сказать в два месяца гусь готов к забою практически 3 килограмма тушка есть натуральские линго они начинают оперяться гоготать два месяца можно уже бить ощипываются они уже в это время нормально если правильно ощипать. Расскажу сразу, как мы ощипываем, забиваешь. Изначально ставишь воду, конечно, греться. Можно бы кипятка согреть, потому что пока суть до дела, пока забьете туда-сюда, вода уже спадет температура немножко, если, конечно, это зима, а не лето. И сразу груди лапками вперед туда, лапки сразу потом обдираются спокойно не надо их повторно ошпаривать они уже готовы минут 7 держишь в воде в зависимости от того насколько она горяча ну я думаю не ниже 80 градусов если выше конечно долго держать не надо шкура сварится если вы будете на продажу готовить тушку а для себя да пойдет конечно если порвется ничего страшного и все, на полчаса ложим их в целлофановый пакет, берем мусорный большой, в него закутываем, очень-очень тепло, и полчаса ждем, а он пропаривается, и потом 10-15 минут тушка ощипана без проблем, ни тычков не остается, ничего, горелочка пробежал. И тушка готова к продаже в основном. Все. Ну вот. Когда они уже выросли, в полгода, до да, 5-6 килограмм они достигают чистым весом. Так как мы пробуем мясо на раннем этапе, в 2 месяца ни у одной птицы нету нормального мяса. Оно не нагуленное, оно просто мясо. Вкусовых качеств в нем нету. Ничего нету. В общем, пишите комментарии, кому что интересно. Сделаем обзоры по другим птицам. Расскажем, как что. Что вам еще интересно. Как мы их выращивали. Ну, чтобы не заморачиваться на будущее, скажу, что мы после того, как они выявились, дали им попить водички в первый день и кажется на второй день мы уже им дали они отлежались начали давать стартовый корм и никаких антибиотиков ничего не давали вот на 25 голов у нас стартовый корм две недели мы кормили стартовым кормом ушло 20 килограмм приблизительно и после двух недель стартового корма мы их просто выпустили на улицу. И все. Они перестали жрать и стартовый корм, и уже не ели даже и пшеницу. Они все питались травками, коренями. Тут вот у нас небольшая, небольшая лужица есть. И они с нее практически не вылазили. И пшеницу они начали есть уже где-то примерно в 4 месяца Больше они практически ничего не ели Лишь бы было где у них тут выгул, выпас Все, они целый день на улице Тут она, конечно, да, нас не подвела Экономично в корме Очень экономично И зимой она практически... Не требует никакого отопления, ничего. Вот дыщной сарай. И неспокойно тут энергосберегающая лампочка. Проводили ночи. Целый день не проводили на улице. В общем, для себя мы решили, что эта птица на селе очень даже выгодна. Все, до следующего видео. Пишите комментарии, ставьте колокольчики. Всем добра.